Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я с удовольствием приглашаю всех вас на самый крупный бизнес-форум для шоуменов Russian Showman Week 2016. На форуме я со своей командой представлю один очень интересный проект, который будет основан на сценарных интерактивах. Помимо прочего, мы все это упаковали в качественный видеоконтент и с удовольствием вам это все, конечно же, покажем. Мы представим несколько золотых хитов для шоуменов, немного музыкально по постендапим, ну и будут еще парочка вещиц, о которых я вам пока, конечно же, не говорю. Должна же быть хоть маленькая, но интрига. Друзья, 19 октября, город развлечений Корстен. Жду вас!